Смотри, сыграть эту фразу можно тремя вариантами, потому что у нас, если у нас, я тебе говорил, что нота си дублируется во втором регистре вот, этой, вот этим пальцем, то нота до у нас тоже дублируется, то есть она в третьем, реги... Фу, да, в третьем регистре, она у нас такая, вот, та-да-да-да-да, -да -да -да, такая, то во втором регистре ее можно взять, открыв нижний палец. Да? Вот. Но, э, но я все-таки немножко настаю на том, чтобы вот эти вот начальные простые мелодии, мы использовали только три традиционных отверстия, а вот это вот отверстие имени тому мы будем использовать уже там, оно, где без него уже будет не обойтись. Вот есть такие темы, когда нам надо будет играть э, вот нота ми, допустим, и вот уже ноту ми, кроме как с помощью этой